Всем 7 лев ребята, и сегодня я буду проходить карту паркур в Майнкрафте, ребята, и в принципе окей, да, здесь, ребята, есть разные блоки, да, э, то есть, ну, это как бы разная шерсть, да, это карта связана с шерстью и паркуром, да, то есть здесь как бы паркур, будет всякая разная шерсть, да, видите, здесь всякие блоки есть, да, но и в принципе да, как бы давайте начнем, да, эту карту уже проходил, прошел я три э, уровня и в принципе да, сразу хочу сказать то, что ну, всем ребята спасибо за 6 лайков, да, э, аж набрали, да, просил всего лишь 4, я получил 6, Я вам очень быстро, по-моему как раз за 6 часов вы и набрали 6 лайков. Да, я, кстати, уже прошел первый уровень. Первый уровень очень легкий. Ну, второй такой вот, уже посложнее. Ну, как бы это понятно, да. И, да, еще, ребята, спасибо за то, что скоро будет уже 2000 просмотров, да, это будет очень круто. И, ну, это, конечно, не так же много, да, это вообще немного, но для моего канала это очень неплохо, да. Я уже прошел второй уровень, пока что-то такое начало, такое говорю, да. И, да, в принципе, я проходил э, уже карту эти три уровня, да, ну и чуть-чуть пытался там пройти, да, поэтому я здесь уже как про, как видите, прохожу, да, э, я надеюсь, то, что это запишется, да, вот в чем проблема, это не записалось, да, я уже записывал, но не записалось, да, ну, настроение у меня хорошее, поэтому бомбить вряд ли я буду, да, так, мне дали топорик, я знаю то, что здесь надо Девос срубить, да, и, в принципе, вот такая вот такая анимация происходит, да, и сундучок появляется, окей, стоит на раздатчик. Так, пока эти ироды не очнулись, я, пожалуй, наверное, вот так вот сделаю, и мне надо сваливать. Так, да, все, все. так, здесь сейчас появится, я думаю, вы поняли, что, так, подождите, а это закрывается? Блин, это не закрывается, окей. Так, ну вот эти чуваки сейчас будут <смех> давно <смех> бегать, да? Пытаться меня как-то убить, да? А, как бы их, в принципе, поэтому немножко сложно. Их, правда, убить несложно, Я уже пробовал, да? Но... Где они? А, вот сзади меня. Хорошо, да. Мне, кстати, дали шапку, которую невозможно снять. Я кликаю, я нажимаю, но ничего не работает, да? Поэтому... Я, конечно, не стал бы в шапке приветствоваться, да. Э, в принципе, окей. Блин, они прям надо мной там бегают. Опасные люди какие-то, да. Так, э, в принципе, да, я прохожу, и уже четвёртый уровень. В четвёртом уровне я только паркурил, и у меня не получалось, да. Я просто карту заново перекачал. Ну, я её не перекачал, я файл заново делал э, я не знаю, как объяснить нормально и окей, да. Э, так, вот это шах, все что-то значит, я только не знаю, что я не читал, да, э, что блок дают. Так, подождите, почему мне ничего не удалось? Видимо, мне ничего не должно было даться. Так, подождите. Пахух изменился. Да ладно. Окей, я понял. Я просто не заметил, да. Угу. Просто немножко не заметил. Так, ну, в принципе, как-то так, окей. Так. так так так, так. А, Ну, давайте набьем 5 лайков под этим роликом, да. Я еще, кстати, скину в описании свой первый ролик. Я просто хотел посмотреть свои первые видео этого канала. И в первом ролике я хотел, чтобы вы набрали 5 лайков. Но набрали 4, Да. Как это понимать? В смысле 4 лайка я же просил 5? Вс, я ухожу. Давайте набьем там 5 лайков, да. Я думаю, это будет несложно, да. Э, просто в, в описании, короче, это все будет, да? Ага, я понял, да. Появился еще просто один проход, да. Он здесь уже красиво. Такая локация, так сказать, да. Вода какая-то, тут лужи. Да. Окей. Все как есть. Так, окей, фу, это эпично было, блин, я, подождите, это что, пятый уровень, первый этап получается, да, я, я правильно перевел, не знаю, так, уйди, пожалуйста, э, так, э, что надо делать, я не понимаю, это похуй как-то, или головом? да, окей, ага, я понял, ну все, все, вс, это изи, я понял, да, пятый уровень, да, Ух ты. Я думаю, я упал. Думаю, что упаду. Так, ну окей. Я, я почти уже прошел, да. Давай! Так, а что делать дальше? Подождите-ка. Я что-то не, немножко не понял, да. Так, ну, смотрите, здесь надо что-то понять, да. Ага, я, я вижу, ребят. Так, блин, тут. Полегче. Так, <звы> тихо. Сваливаем. Офигеть, да. Так, ну окей. Мне какой-то меч нужен или... Подождите. Я, блин, просто... Вот, понимаете? Я подошел к нему. Вот, смотрите, я просто подошел к нему, у меня ударил. За что я... То есть, вы понимаете, вы пришли в магазин, да, обычно такой. И если вы забыли дома деньги, вас также ударят? Да, это как-то не так. Окей, я не понимаю, что происходит. Э, так, боже, окей, ладно. Так, может быть что-то в воде найду. Или здесь должен быть слайм, слизень, да какой-то. Э, я что? Я, я что серьезно? Кнопку не нажал? Я ее не заметил, точнее. Блин. Вот это фейл, конечно. Ну, ладно, блин, ну. Ну явно как-то странно это было, по-моему, житель меня уже перестал там бить, но все равно это странно. Окей, так, блин, я не заметил реально кнопку. Ага. А это надо убить этого самого. Я понял. Так, опять Дева, опять Дева. Подожди, где Дева? Деева? Где его? Где Дева находится? Подождите, вы видите где-то Дева? Я не вижу. Так, только меня не гей. Так. М -м -м -м -м. Я понял, какой-то один из этих блоков будет полюбас с Дейвом, да. Ага, конечно. Я самый гениальный человек на планете. Я опять не заметил паркух. Смотрите. Упс. Блин, я, я что сделал? Подождите, это то Это троллинг что ли был? Подождите. А я же проходил эту карту. Ну да, это этап 2, получается. У нас сейчас был шестой левел, сейчас опять пятый, только второй этап. Значит, здесь что-то будет. Что-то вот. Что-то будет, короче, да. Я реально не. Может быть его надо сломать было. Но я просто тупанул, как всегда. Блин, я реально не понимаю. Какой-то трэш происходит. Да. Ну вряд ли бы меня, наверное, житель ударил. Может быть это и не житель. Я на самом деле не знаю. Блин, ну почему я не могу прыгнуть, а? У меня с первого раза получилось. А сейчас не получается даже с третьего и со второго. Есть! Так, блин, я что-то боюсь. Так, все, я наконец-то прошел и опять шестой уровень. Подождите, это тронинг. А, ну я могу уже все пойти. Это тот же самый уровень. Подождите. Подождите, я что-то не понял. Я прошел карту. Я прошел, да, её? Или нет? Наверное, все, ребят. Я как бы, видели, ли, прошел. Видите, ребята, уровни повторяются. Я реально не понимаю, в чем прикол. Может быть, я что-то не понимаю. Но, скорее всего, это, наверное, кани. Конь... Второе дево, то есть раз, два дева. И вот этот домик, кстати. Может быть, ну ладно, если что, я э, потом допройду карту без записи, да, что именно дальше попытаюсь пройти, как перепройти ее и как бы сделать вторую часть, если я не допрошел ее. Все, ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Шлем я, к сожалению, снять не могу. Может быть, если я Вот один как-нибудь смогу, да? О, смог. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, снять все видео. Всем спасибо. Пока-пока.